Посмотрите, что нас сегодня с вами ждет. А ждет нас обзор на Contabrio на их SPF. Скажу честно, я бы, наверное, не обратила на них внимания, если бы не уход SkinCeuticals. Но я очень рада в итоге, что, это, ну, что я обратила внимание на эту компанию, потому что у них SPF реально гораздо лучше, чем у SkinCeuticals давайте посмотрим. Начнем мы с ака флюид Это вообще как бы самый, наверное, мощный в их линейке именно для ну, что такое АК? Это актинический кератоз, насколько я понимаю. Актинический кератоз это, ну, помните, я вам рассказывала про свою историю, когда от избыточной инсоляции я получила как бы драматологическое образование, которое пришлось удалять. Ну в общем, это определенная склонность кожи к образованиям в связи с солнцем. Когда нужно максимально защищать Здесь они пишут SPF 100, понимаете, то есть больше я не встречала в принципе. Значит, все препараты у, у Cantabria Lab серия Helica, они очень легкие, текстуры действительно приятные, значит, смотрите, он, да, белесый, но не сильно белесый, то есть тут комбинированы, естественно, фильтры, и вот, понимаете, он впитался. Есть такое ощущение легкой пленки и а, такого вот... Ну, мне нравится вот это вот свечение, это такой блеск, и надо сказать, у них приятные ароматы. То есть вот э, я использую, у меня тут есть мой SkinCeuticals, который там с тоном, помните, всем известный такой минеральный флит. Он пахнет не очень вкусно, то есть ты наносишь, ну запах так себе. У Хиаляке прекрасный аромат, это тоже нужно отметить. Значит, второй препарат, который мне нравится, ну условно больше, почему? Потому что у него есть тон. Это очень удобно. SPF 50, видите, он идет уже с легким тоном. Не такой белесый. Тоже вот так вот он распределяется. И абсолютно точно подстраивается по цвет кожи. Вот, видите, никакой белесости, вот есть такой вот правильный блеск. Очень такой легкий, называется флюид Cream. Следующий. Это у нас препарат для жирной кожи, он тоже идет с тоном SPF 50, Значит, называется гель oil free, то есть как вы понимаете без, у него еще более темный такой оттенок, но все равно они все идут с таким более теплым подтоном. Вот. естественно, он тоже полностью подстраивается под цвет кожи. Текстуры примерно одинаковые. Вот у всех этих трех препаратов единственное, вот, ну как бы назначения условно разные. Видите? Вот у них есть у всех какое такое вот такое легкое свечение. Мне говорю еще раз: мне это нравится, мне подходит. А дальше переходим вот к этому препарату. Скажу честно, он мне больше всего понравился, естественно, его на данный момент нет у производителя, надеюсь, появится. Значит, SPF 50, и вот такой вот у него тоже, в отличие от других препаратов, он более такой кремовый, и он, я уже просто его тестировала, он не дает пленки никакой, он такой вот достаточно быстро впитывается, тоже с тоном. У него защита, они пишут, 90. Вот, ну, вообще ультра-90 называют, но защита SPF 50+. То есть все-таки ориентируемся на 50. Наверное, он один из самых популярных у Хелиаке, у Кантабриа Дальше переходим вот к таким вот... Флюидным, совершенно легким-легким. Скорее лосьоном. Значит, их мы всегда вот так вот взбалтываем перед применением. Они, собственно, их три варианта. Первый – это профилактика пигментации. Он э, у нас тоже такой вот как бы идет с небольшим тоном. Вот. Очень похож на самом деле на SkinCeuticals. Прям очень похож. Но пахнет лучше. Значит, Лосьончик впитали. Если вы используете макияж, то сначала, конечно же, SPF, сверху макияж мы используем. Очень будет хорошо. От пигментации. Не забываем забалтывать. Следующий. Это минеральный, это идет препарат для чувствительной кожи, склонной к розацию, куперозу, вот тогда, когда, вот, что называется, все нельзя, все там вызывает какие-то ощущения неприятные. Это вот такая абсолютно безопасная минеральная формула. Ее можно и детям в том числе. Значит, естественно, не забудем, взболтаем. Тоже легкий тон, прям совсем такой, ну, в принципе, похожий по текстуре. И похожий по цвету. Все впитали. Так, и последний, есть такой как бы формулу, это анти флюид Значит, опять же, да, очень все похожее, текстура похожая, тон похожий. А, ну, естественно, как вы понимаете уже из названия, этот препарат больше подходит для девушек, которые хотят поработать над профилактикой возрастных изменений. Что хочу сказать, друзья мои, на мой взгляд, классная компания, Абсолютно по адекватным ценам. Это испанцы. Очень хороший эспорт. Прям современные, прям классные. Текстуры здоровские. На коже нет ощущения белой липкой пленки. Поэтому прям вот мой от души рекоменд.